Здравствуйте, уважаемые мастера. В связи с пандемией коронавируса, компания Фильм-Пример вынуждена приостановить работу по производству расходных материалов и работу нашего лаборатории на период, рекомендованной властями для самоизоляции. Наши менеджеры по продажам, отдел заботы, отдел технической поддержки работают на удаленке и продолжают обслуживать вас из своих квартир. Они не контактируют между собой, но тем не менее они выполняют свои функции без потери качества. Что хотелось бы сказать, у нас продажи продолжают идти. Несколько есть потеря продаж по российскому рынку, но по украинскому для нас является вообще большим удивлением, почему-то продажи возросли практически в полтора раза. Мы не понимаем причины этого проявления. Что хотелось бы отразить сегодня? В связи с такой нехорошей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение всю тару, которую отправляем вам, закатывать в пленку. Все картонные коробки будут закрыты в пленку. Это нужно для того, чтобы грязь транспортной компании, которая неизбежно будет оставаться на таре, она оставалась на пленке. От, Отрывайте пленку, оставляйте в транспортной компании и к себе уже забирайте чистую тару. Та же самая ситуация и с полиэтиленом. А, полиэтиленовые а, отправления мы закатываем в в пленку, а, соответственно здесь же документы, Точно так же рекомендуем вам и поступать с мягкой тарой, выбрасывайте ее, а внутри все зацеплено стрейч в пленке, то есть это все не будет рассыпаться и вы домой отнесете чистую, хорошую посылку, чистую приятную посылку. Также я хочу, пользуясь случаем, напомнить вам, что Сейчас не очень понятная ситуация по работе тех или иных курьерских служб. И если произойдет проблема, связанная с отправкой, то в этом случае мы... Если мы не сможем исполнить свои обязательства по отправке, то в этом случае мы вынуждены будем пользоваться услугами других транспортных компаний. Поэтому не удивляйтесь, если вы заказывали одну транспортную компанию, работа будет выполнена другой. Если же даже другой транспортной компании мы отправить не сможем, то в этом случае мы по первому вашему запросу будем возвращать те денежные средства, которые вы сделали точно так же на банковскую карту, то есть тем же самым способом. Также хочу вам сказать, что все... Посылки, которые мы отправляем, они застрахованы. Если груз будет по каким-то причинам утерян, утрачен или частично испорчен, то в этом случае мы за свой счет вам отправим новое. То есть в любом случае вы получите посылку. Это стандартное наши правило, они не связаны с этой эпидемиологической обстановкой, но касательно вот пленок мы сейчас приняли такое решение с защитой о вас, о вашем здоровье, с заботой о вашем здоровье. Также мне хотелось бы, пользуясь случаем, попросить вас сократить какой-то ваш выход, может быть, на работу, насколько это возможно. Постарайтесь несколько прервать те социальные контакты, чтобы, чтобы распространение этой страшной болезни не имело таких больших последствий. Спасибо вам, с уважением, руководитель Филин Полимер, соответственно, с нашей командой. Всего вам доброго, удачи вам.